Я, я тупо сидела 5 часов. И ради чего? Чтобы у меня получилось вот это вот. Всем привет и добро пожаловать... Нет, блин, не так, не нравится. Привет! Сегодня, короче, ролик... Нет, не так. Привет! Этот день настал наконец-то. После долгого-долгого зачища дома я наконец-таки выйду на улицу. Первый раз за два месяца. А поводом послужит моя перекраска волос. Я не решила сделать это дома, потому что хочу новый какой-то крутой цвет. И мы сегодня будем с вами это решать. По моим скромным по я, наверное, не была у стилиста, да, у своего, который обычно красит мне волосы, около двух, а то и трех месяцев. То есть такой достаточно долгий срок. Последний раз я была у него 14, четырн... нет, даже не 14, а до 14 февраля, потому что 14 февраля мы уже улетели в Таиланд, и тогда у меня были очень яркие, мои любимые, салатовенькие волосики. Но... Ничто не вечно, потому что у салатового цвета есть минусы. Слушайте внимательно и записывайте, если когда-нибудь захотите себе построить, да, именно построить зеленые волосы. И да, для особо одаренных, там у меня не зеленые волосы, а обычные, как и у обычных людей. Зачем я об этом говорю? Ну, просто потому что надоело. Я себе всегда делала ярко-салатовые волосы, вы это уже много раз видели, и мне безумно нравился этот сочный лаймовый цвет. Он был божественен и бесподобен. Это просто, наверное, мой один из самых любимых цветов после фиолетового именно на своих волосах. Но его минус был в том, что он очень некрасиво смывается. Сейчас, да, за такое долгое время он, в принципе, смылся ну, вот до такого цвета, и это более-менее ок, но в самом начале, когда он начинает сходить ярко-салатового, он выглядит как, ну, как какая-то болотная херня Не знаю, как даже еще иначе объяснить А еще, э, не знаю, заметно вам или нет Но видите, вот тут вот есть такая вот какая-то жел желтая полосочка Это предыдущее место того, где были осветлены мои корни Я, на самом деле, очень долго думала над новым цветом волос Потому что хочу что это новенькое Голубой у меня был, фиолетовый был, зеленый был, синий был Если люди мне говорят, сделай себе розовый я не хочу его делать, потому что он баянный, его все делают и как бы, ну не знаю. Если мы берем какой-то рыжий цвет волос, то как бы прикольно, но рыжий плохо выводится. И я не знаю, не останусь ли я потом навечно рыжий. Красный цвет прикольный, но если делать красный цвет волос, придется постоянно делать себе яркий макияж. А мне иногда совсем ему не хочется делать. Вот прям совсем-совсем, потому что вот этот макияж я делала тоже очень-очень Долго. А какие там еще есть цвета? Черный цвет волос слишком темно для меня. И я не хочу делать черный цвет, потому что его потом тоже опять-таки хрен ты выведешь своих волос, потому что это черный. А, белый блонд у меня был, и с белым всегда сложно управляться. Да и этот, опять-таки, обычно про обычные цвета я вообще даже говорить: А, еще желтый цвет. Многие писали мне, чтобы я покрасила желтый цвет, но я не люблю желтый цвет, потому что это цвет санины. Чу-чу, нормальный цвет, просто типа... Но мне, мне кажется, не подойдет, я буду похожа на цыпленка-цыпу, как бы... Я сейчас, например, хочу зайти, знаете куда? Хочу зайти на Пинтерест и посмотреть, может быть, там будут какие-нибудь классные идеи о цветным волосам Давайте сейчас забьем цветные волосы Но, в принципе, что-то такое интересненькое, да, есть, прям поглядите, да, есть такие интересные цвета Можно, кстати, снова сделать зеленый, но, блин, опять-таки он смоется и будет говененьким, так что вот Но вариантов много, я даже не знаю, что и выбрать, но думаю, что я, а вернее мой стилист, сможем вас удивить Кстати, у меня есть парики и я могу их сейчас примерить. Вот. Э, у меня не так их много, не так много цветов, как хотелось бы. Но это даст нам возможность понять, какие цвета не идут, а какие не идут. И какие, в принципе, я знаю, как будут на мне смотреться, а какие нет. А еще у меня, походу, отклеилась ресница, да? Ну, конечно. Зараза. Давайте начнем с черного. Самый распространенный цвет, который мне обычно пишут в комментариях, что, мол, мы... тебе так идет черный? Делай черный. Так, раз. Вот такая вот я черная девочка. Да. Еле вылезла из его рабства. Следующий парик, который мы наденем, это красный парик, которому уже дохрена лет. Он с Алиэкспресса. Ну у него тупой парик. Ой, этот... тупая челка, но ладно уж. Оп! Вот такая вот я красная женщина. Вот. Это вот такой вариант Следующий вариант Многие, кто подписан на мой инстаграм Уже 100% Видели дурацкая ресница, блин Видели его, этот парик У меня в фотках Подождите, там снова пришел мистер кот как же без тебя, да, что деду, здесь. Я же сказала, мистер-кот пришел. Хотя, может быть, она в туалет захотела. Короче, вот, этот парик вы видели у меня в инсте, если подписано. Он такой длинный и вот такой вот крутой. Но опять-таки, такой вот белый цвет в жизни ты никогда не сделаешь. Это нужно, я не знаю, поджечь <с desgames> себе его, наверное, волосы целиком и полностью. Ну и последний. Долгожданный цвет волос это розовый. Розовый такой вот приятный, как bubble gum цвет. Но я сказала вам, что я не сильно люблю розовый. Мне кажется, что мне не идет Ой, у меня тут прям уже прелесть такая Пушок образовался Надеваем Оп. И вот такой вот Вот этот вот чудесный цвет на мне Все, сейчас мы, короче, будем начинать творить вот, последний раз, видите, у меня с вот такой вот волосней. Я даже не знаю, что мне сделает то Ли, но ты не говори мне, я хочу, чтобы нет. это был секрет. Я хочу нет. потом открыть глаза и видеть, что там зеркало. Я и... не скажу. Благо, и... что у нас зеркал в комнате нет. А мы будем что осветлять с тобой? Только корни или все? Мы сейчас будем с тобой осветлять корни и чуточку почистим длину, потому что ну. от вот этого остатка зеленого нам с тобой нужно будет избавиться. Потому что то, что я для себя придумал, зеленый цвет в себя не отличает осветляемые корни. Они выросли очень-очень-очень сильно. И то ли сказал, что видно, что моим корням три месяца. Как ты это определил? По длине? По длине, естественно. Месяц волосы расправят на полтора сантиметра. Сейчас мы видим с тобой четыре с половиной, пять сантиметров. Соответственно, больше только месяцев прошло. Мне говорят, что я красотка, но как то ну ребят, согласитесь, что теня, что в любой ситуации красотка. Я могу теперь косплеить это какого-нибудь человеку. Мне остается надеть этот белый костюмчик и пойти по улице. Типа химзащита У меня даже на голове, видишь. Надела белые бахилы. Я люблю красить волосы, потому что это всегда долго. Я просто хочу, чтобы это все быстрее кончилось. Почему, когда ты красишься, это всегда так долго? И Это так долго, что ты просто уже сидишь такой, и ты понимаешь, что ты уже ничего не хочешь. Но теперь, по крайней мере, мне никто не будет писать, что у тебя отросли корни. У, прикинь, а я знала. Сюрприз. Туэли там готовит состав. Я не знаю, что это за состав. Я знаю только одно, что я сейчас закрою глаза и уже потом их опущу, когда я буду готова, и то Ли даст мне команду, так что держите за меня кулачки, я точно так же, как и вы, до сих пор не знаю, что у меня будет за цвет. Страшно тебе? Угу. Какой, ты думаешь, цвет? Я не знаю, но я надеюсь, что там не розовый, потому что не хочу розовый. Меня начали сушить. Тут тепло. Я как будто, знаете, я как будто потут который надолен. Блин, это так странно, это так странно. Ну я могу открывать глаза? Ну давай. Раз, два, три. А, у меня розовый. <связывая> я думала, мне не пойдет розовый, мне так хорошо. Зачем ну, <связывая> <связывая> я плачу? Это так классно. Ты правда нравится да блин я думала в розовыми буду похожа на какую-то шмоньку <свёзд> <свёзд> а мне прям так классно блин еще можно делать вот так типа там раз ну надо да да да вот так вот прикинь ты вот так вот прикинула или такая вся розовая розовая на это на радость твоим подписчицам а перекинул на другую сторону а ты такая смотри вот вся такая бирюзовая. Ну не рыдай, Очень красиво, спасибо. Пожалуйста, моя золотая, пожалуйста, носите сахар.